друзья всем привет если вы смотрите это видео то скорее всего вас интересует заработок в интернете и для вас наверное не секрет и я сейчас вам не открою америку что решающим фактором чтобы зарабатывать деньги в интернете и особенно чтобы зарабатывать большие деньги в интернете то этим фактором являются знания то есть если вы знаете как зарабатывать, то естественно вы заработаете. И чем больше вы знаете, тем, естественно, вы больше сможете зарабатывать. Если вы не знаете, как зарабатывать деньги в интернете, то, естественно, вы их не заработаете. Лично я сам, когда пришел в интернет, то я вообще тут ничего не знал, ничего не понимал, что касается заработка. И у меня не было ни знакомых, ни друзей, которые бы мне подсказали. Поэтому первый год я практически ничего или мало зарабатывал пока не разобрался, пока не научился. И только аж через год я начал зарабатывать первые нормальные деньги. Я думаю, также для вас не секрет, что, конечно же, есть обучение, как зарабатывать. Есть, наверное, не знаю, сотни тысяч различных курсов, схем по заработку в интернете, различные тренинги. Но... Если это курсы хорошие, если это толковые тренинги, да, то, скорее всего, они платные. Я думаю, вы с этим сталкивались, да, и чаще всего это очень дорого стоит. И проблема в том, что, да, иногда не жалко за такой курс заплатить денег, но ты не знаешь, что покупаешь, как бы покупаешь кота в мешке. Ну, а для новичка, да, часто еще бывает проблема, что денег вообще Нет. Поэтому, друзья, у меня для вас есть хороший сюрприз. Мы собрали самую лучшую коллекцию курсов, более 50 тысяч курсов на тему заработка в интернете. Многие из них мы покупали, и покупка этих курсов нам обошлась почти в миллион рублей. Так вот, мы готовы поделиться всеми этими курсами с вами абсолютно бесплатно. И более того, вы получите... Не только курсы бесплатно, но также уже готовые схемы, готовые шаблоны сайта вы можете получать, готовые записи видео. ну То есть все, что вам пригодится для заработка в интернете. Список лучших сервисов для заработка, и которые вам понадобятся, чтобы строить бизнес в интернете. Поэтому, если вам это интересно, то есть если вы это понимаете, да, что решающим фактором для заработка являются знания, то сейчас я вам расскажу, как вам все это получить абсолютно бесплатно. Итак, друзья, у вас, вот, как вы видите сейчас под видео, есть ссылочка на наш проект, на наш сайт, который мы специально для вас сделали. Это очень простой сайт, называется SEO in Давайте мы перейдем на этот сайт. Нам нужно зарегистрироваться на этом сайте. Вот так он выглядит. Очень простой сайт. Нажимаем кнопочку «Регистрация». И обычная регистрация. Пишите имя, никнейм. Никнейм я рекомендую, пишите на английском. Если на, потому что если на русском напишите, могут быть некоторые проблемы. Вводите имейл, придумываете пароль, заполняете капчу, ставите две галочки и нажимаете «Зарегистрироваться». После этого вам должно прийти письмо на почту, которую вы указали. Не забудьте проверить папку «Спам», потому что письмо может в «Спам» попасть. В этом письме будут ваши данные те которые вы прописали и также пин-код если вы заходите в кабинете потом поменять пароль и все и после этого заходите в кабинет нажимаете кнопочку вход вводите ваш email вводите ваш пароль вводите капчу и нажимаете авторизироваться и вы попадаете сразу на сайт теперь с самое главное что вам нужно сделать сразу после того как вы зашли в, э, на сайт. Вам нужно зайти в раздел настройки аккаунта и активировать свой аккаунт, потому что без этого э, здесь у вас ничего не будет работать. Если что здесь есть инструкции вот как активировать аккаунт здесь вы также можете прописать свои электронные кошельки, там сделать какие-то настройки. Здесь все есть инструкции. Чтобы активировать аккаунт, вам нужен мобильный телефон. Здесь у вас будет указано ввести номер мобильного телефона. Будьте внимательны, в международном формате вы вводите и вам поступит звонок, в котором вам скажут код для активации. Будьте внимательны, у вас будет всего лишь одна попытка, чтобы активировать аккаунт. То есть это сделано для защиты от разных ботов, от разных мультирегистраций. Поэтому не спешите, делайте это все внимательно. Но не переживайте, даже если у вас что-то не получится, то здесь вот даже написано об этом внимание. То есть, если вы, у вас не получилось активировать аккаунт, то есть или выпала какая-то ошибка. Да, то вы опускаетесь в самый низ сайта, здесь есть кнопочка техподдержка, нажимаете техподдержка, нажимаете создать новый тикет, то есть и пишите в поддержку, просто пишите тема запроса, там, активация, э, выбираете там прочие вопросы и напишите, и сюда укажите ваш номер телефона в международном формате и напишите помогите активировать и э, нажмите создать обращение в техподдержку все и вам в течение 24 часов по-любому помогут не переживайте ваш аккаунт будет активирован и после того как вы активировали аккаунт здесь уже на сайте вы даже сможете зарабатывать первые деньги например вы можете получать ежедневные бонусы э, вы можете в разделе «Заработок», то есть даже не имея знаний, получать первые небольшие деньги, там, выполнять задания, делать клики, ну и так далее. Смотрите, если вы что-то не понимаете, что-то у вас будут какие-то возникать трудности, то нажимая на каждый раздел, мы сделали на сайте для вас везде подсказки. То есть, как вы видите, вот как зарабатывать, да, то есть есть подсказки на инструкцию. Полная справка «Инструкция», жми сюда также внизу сайта есть кнопка обучения, есть кнопка справка, то есть ответы на часто задаваемый вопрос. Поэтому не переживайте, здесь вы совсем все разберетесь. Также если вы, например, зайдете в чат, то под чатом здесь вот тоже такие есть кнопочки, да, бизнес-план, заработок на SEO «Рекламные рекламные материалы, важные дополнительные бонусы и так далее. И так далее. Здесь, кстати, вот, если вы будете смотреть видео на подобном сайте, да, у вас здесь есть различный список преимуществ, которые вы получите, участвуя в нашем проекте. Итак, как же вам получить вот все те курсы, о которых я говорил бесплатно? То есть, если вы, например, даже зайдете в чат, здесь вот написано «Важный дополнительный бонус за статусы на SEO и вы можете перейти по этому баннеру и изучить статью, как вы будете получать эти курсы. То есть, смотрите, на сайте есть раздел «Карьера». И вы за активность на сайте здесь вот написано э, все про карьеру, статус и рейтинг. Можете изучать то есть, за что повышать рейтинг. У вас здесь будет рейтинг. И повышая рейтинг, вы будете получать статусы э, «Ученик», «Бригадир», «Мастер», «Бизнесмен», «Президент». И вот, получая Каждый статус вместе с статусом вы будете получать дополнительные бонусы, так называемые бонусные пакеты. Бонусный пакет ученик, бонусный пакет бригадир и так далее. И вот в этих бонусных пакетах вы будете получать порцию вот этих самых курсов. И дойдя до самого последнего статуса, то есть это все вы можете делать без вложений, бесплатно. То есть повышать свой рейтинг. И когда вы дойдете до самого последнего статуса, у вас как раз э, вы соберете полностью весь комплект всех курсов. И более того, там, э, так как сайт проект только открылся, мы туда будем постоянно добавлять э, всякие новинки, различные бонусы и так далее. Поэтому вот такой вот интересный проект, вот здесь есть видео, то есть посмотрите, здесь везде есть подсказки, поэтому не переживайте. И более того, на проекте, начиная со статуса бригадир, вам будут доступны консультации по скайпу, поэтому если у вас совсем что-то будет не получаться, то наши специалисты... Вы свяжетесь по скайпу и вам по скайпу все подробно объяснят и помогут, проконсультируют, помогут выбрать стратегию, помогут что-то настроить, если что-то нужно и так далее. Поэтому вот такой вот интересный проект. В одном видео, конечно, про него не расскажешь, потому что это мегапроект. Поэтому... Если вам все это интересно, если вас заинтересовал этот проект, то, пожалуйста, переходите по ссылочке, регистрируйтесь, активируйте свой аккаунт и начинайте постепенно изучать этот проект, повышать свой статус, повышать рейтинг и получать бонусные пакеты. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. Желаю вам успехов и до встречи на проекте.